Смотрите, как заработать 100 тысяч долларов без вложений всего за 30 дней. Необходимо зарегистрироваться в телеграм-боте «Шикарбитбот». Подписаться на 4 страницы нашего проекта в соцсетях. Пригласить по своей реферальной ссылке минимум 10 друзей. И это все. Дальше всю остальную работу сделает наш Супербот. Вы будете получать по 10 центов за каждого реферала со всех 10 уровней нашей партнерской программы. Выплаты в криптовалюте Биткоин по текущему курсу USD-BTC. Мы платим деньги просто за регистрацию и активацию по вашей реферальной ссылке на целых 10 уровней в глубину. В личном кабинете вы можете... Можете отслеживать статистику в режиме реального времени по всем уровням рефералов и принесенному ими доходу. Первый уровень 10 человек по 10 центов это 1 доллар, максимум 5 дней. Второй уровень 100 человек по 10 центов это 10 долларов, максимум 10 дней. Третий уровень 1000 человек по 10 центов это 100 долларов, максимум 15 дней. 4 уровень. 10 тысяч человек по 10 центов это 1000 долларов. Максимум 20 дней. Пятый уровень. 100 тысяч человек по 10 центов это 10 тысяч долларов. Максимум 25 дней. 6 уровень. 1 миллион человек по 10 центов это 100 тысяч долларов. Максимум 30 дней. 7 по 10 уровень. Там начинаются уже космические деньги. Представьте, сколько можно заработать, если пригласить лично не 10, а 50. 100, 300 рефералов на первый уровень. Выплаты всем нашим партнерам мы осуществляем за счет рекламодателей, которые размещают рекламу на четырех наших страницах в социальных сетях, на которые вы подпишетесь при активации аккаунта в нашем проекте. Все очень просто. Вы вообще ничем не рискуете. Поэтому регистрируйтесь прямо сейчас в проекте Шикарбит по ссылке в описании к этому видео, изучайте всю информацию в боте подробнее и будьте одним из первых, кто снимет шикарные сливки.